Ничего себе, у тебя голова. Такой квадрат. Как раз, да. Какая? Как разные. Как хали? Да, да. И нет, снизу также, и сверху также... Я да, вообще... никто так не говорил. Это тот, Может, отражает ходит. так? Это по видео так-то. Так. А, -а, -а. а что вы в рот засунули? На вайпер, как он называется. Вайпер. кто кто вайбер? Не знаю, вы же Viber сказали, бро. Vi Vibe. Vibe. А... Вы из какого города? Я с Киева. В Киева? А в каком байриоте живете? Это же с Киева. В центре, центре. В самом центре, да? Да. Yep. Там какое метро? Каким пользуетесь метро? Сейчас никаким нельзя говорить тут. То, что? Нельзя говорить тут. Да, да что ты ну, говоришь? Ж... А, что ты... а что ж ты пиздишь? Зачем ты так спрашиваешь? С Москвы я. Ну, я понял. Говорят, и в Москве будут вручать повестки массово, да? Как думаешь? Попадешь? Пожалуйста, пожалуйста. Кто, я попаду? Ага. Я отдыхаю же. В отпуске. Ты отдыхаешь? Да, вот. А, а, ты месяц... военный, да? Да, месяц назад приехал оттуда. А завсталь брали не... же, ваших. Месяц назад, а завсталь брали, да? Не, не месяц, тогда. Я месяц назад приехал говорю, отдыхать. А, я понял, ты был, на каком направлении? Ну, везде там побывали мы. Ну, я понял, что одеяние. Ну, а, деньги. Мы именно. разведка, везде. в Ты разведчик. Конечно. Да что ты говоришь? О, бог ты мой. Вот это вообще. Удивительно. Да. А какие, я понял, а какие у вас беспилотники на вашем подразделении? Не могу разглашать это военное... Да просто, да просто, да не, не, просто не, обычно. Не, Там, ничего типа, не вон, Какая у тебя должность? Я? Командир взвода. Ты, а, звание какое? Я себе командир Старший взвода. Сержант. Старший сержант. Старший сержант, командир взвода, да ебать. Нет, отлично. А Смотри, что? следующий раз, пойдем. понял, подготовься хотя бы, хотя бы элементарное, что, понял? Что что ну, ну просто подготовился. Старший сержант, э, командир взвода, это офицерская должность, понял? Просто у я нас, тебе, ну, у нас на... да, конечно, у вас нет. У я Я тебе открою секрет, может быть, не военный какой-нибудь. То у нас, в принципе, по иерархии все так же, как и у вас, понял? От, ну, начинает генералов и их заканчивает так что в следующий раз подготовься Хорошо. и тогда может может кто-то тебе поверит какой-то пиздёный а что не мне? скажешь ну я блять в эти бредни блять старший сержант а какое звание идет после старшего сержанта все заканчивается заканчивается да а старшина, ну, старшина, блять... старшина, старшина. А ну дави, что ты хоть, хоть, хоть что-то блядь. хоть что-то знаешь. Старшина, младший лейтенант. Знаешь такой песен? Младший лейтенант. Я. А ты. А ты про порщиков забыл? Или для порщиков нет. Порщиков, да, да, еще порщики есть. Они, ну, ну они, просто... они, они жители. Порщики да. эти уже. То не, то, то не люди, то не люди. Не, они как бы пищеблогом вот такими складами только... Ну, ты короче, срочку служила, я так понимаю, недавно только, блядь. Чего недавно? Мне 40 лет. Тебе 40 лет? Да, 82 года я рождения Я понял. Так как ты этот, как ты если повестку учат Конечно, пойду. За родину. А за, за, за что ты пойдешь? За что ты будешь умирать? За ты родину не... говорю уже. А, за родину я. За говорю. Путина, в первую очередь. блять вот повезло, сука, повезло Путину с народом. и здесь... Вот, как... вот таких, как ты, блядь, дятлов, ебать, положил, блядь тысячи и похую, а они пиздуют ебать, это, это просто. Ну, ты я давай, говорю, я тебе говорю. давай. отговори меня, чтобы я не пошел туда. сможешь? думаю думаю нет. тебя Чему? думаю нет. Чему? я не знаю. ну тебе ну тебе 40, ну, тебе 40 лет, ну, потому что я тебя не могу, Я тебя не могу направить на. Ну, хотя ты с Москвы, может, может. Есть шанс, жизнь как-то повидал. Мос Может, где-то похоже. Москвичи же любим, где хорошо. Вот. Ты мне дай куда ехать, ну. что ли, или уехать. Давай. Может, какой-нибудь совет хороший дать. Ну, если есть у тебя бабки, Дезертирум. да, ты можешь Дезертирум. ехать. Бабки си, и если, Ну, и что? И что тебе мешает уехать? Куда уехать? Какое место? Да в Эмираты уедет хотя бы, Эмирата, да? там, тепло, ну... там Там жарко. Там жарко же, слишком. Сейчас, сейчас нормально, там как раз. Я холод люблю. Сейчас нормально. Почему ты Москве любишь холод? Да. Не знаю, почему. Там, как раз, не... там как раз нормально. Виз, виза туда вам не нужна. Да? Можешь поехать. Ну, да а деньги как вывести а у тебя семья у тебя наличка наличка конечно храню наличкой только храню банки не верю я у нас все налички хранят а, я, я, я не знаю возьми возьми если у тебя много налички много налички у тебя Но очень много ну сколько это в цифрах цифрах С... угу десять м Да, что ты говоришь? А кем же ты работаешь? Я. Я блогер. Угу. Ты блогер? Блогер. Не блогер, а блогер. блогер. Ну, я понял. Ты сейчас записываешь, типа, да? Да. И... Наговорю, же, канал? нас 10м смотрят. Ладно, но мне не, не, не особо интересно. Хорошо, хорошо, давай. Да. Пока.